Здравствуйте! А знаете ли вы, кто является вашим самым прямым и непосредственным зеркалом? И вообще, какое значение имеет в нашей жизни наши собственные зеркала? Меня зовут Ирина Бухарева, и я помогаю находить предназначение по почерку. Дело в том, что каждый из нас обладает своим зеркалом, и не случайно недавно моя подруга, моя знакомая опубликовала у себя пост. Она проводила собеседование к себе в компанию. К ней пришел кандидат, который очень-очень очень ей понравился. Более того, он обладает всеми теми качествами, которые были запрошены компанией. Но когда он вышел из кабинета после собеседования, трое коллег, которые находились в другом помещении, отметили то, насколько неприятен показался им этот человек. И действительно, есть такая вещь, как зеркало, то есть все эти качества, которые нам нравятся в других людях, они есть в нас самих, и мы их отражаем. Более того, мы притягиваем к нам людей со схожими качествами. Если вдруг какие-то качества вы считаете, что вас нет, вы начинаете их отрицать, вам не нравится человек, который ими обладает, значит следует задуматься, что именно эти вещи вы на данный момент отрицаете именно в себе. Задумайтесь над этим, подумайте об этих качествах, возможно, есть способы их исправить. Возможно, это те ваши тени, которые вы не желаете и не хотите признавать. Более того, у людей схожих по характеру, людей, которые являются зеркалами, у них будут даже похожи почерки, потому что обладая одинаковыми либо схожими по внутренним качествам характеристиками, обязательно будут схожие признаки почерка. Я желаю вам приятной работы над своим «Я», обязательно подписывайтесь на канал, будет много всего интересного и делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми, им может быть также полезна эта информация.